Этот матч еще до его начала назвали знаковым, а некоторые даже историческим. Действительно символизма здесь много. Во-первых, играть предстояло на Красной площади, главном катке страны. Во-вторых, в соперниках у новой хоккейной команды Пермского края губерния сборная ветеранов президентского полка. Ну а в-третьих, дружину при выводит на лед лично губернатор Дмитрий Махонин, капитан команды. Да и среди гостей-болельщиков много узнаваемых лиц. Практически неформальный съезд пермского землячества. Так поддержать земляков пришел герой Советского Союза, генерал-майор Геннадий Зайцев. Очень приятно, конечно, видеть и тех, и других, но болеть я буду за гребяков. А победить, по-моему, и должна победить только друг. <тепотизм> я обстав края и службы командина поставского кремля. Среди почетных гостей легендарный хоккеист Вячеслав Фетисов. Он поблагодарил губернатора Дмитрия Махонина за поддержку спорта в Пермском крае и призвал строить еще больше ледовых арен. Да, я рад, что губернатор у нас Дмитрий Николаевич стал на кальций. Перебьете эту цифру, будем все счастливы. Эта ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, ну, игра, которая, которая на самом она и а, выделяет вообще суть русского мужика. Поэтому, да, надеюсь, что в, в, в скором времени перед ним будет хоккей, спорт номер, номер один, и мы все сделаем для того, чтобы развивался. Вячеслав Фетисов выполнил и почетную миссию. Первое вбрасывание шайбы. Игра началась. Сдаваться и подыгрывать никто не собирался. Хоть матчи товарищеские, приуроченные ко дню защитника Отечества и 85-летнему юбилею комендатуры Московского Кремля, спортивное сражение было достойным. Команды боролись за победу. В составе сборной Пермского края губерния, созданной по инициативе губернатора Прикаме Дмитрия Махонина, сотрудники администрации и правительства региона, депутаты законодательного собрания, общественные деятели. Правда, был замечен один легионер, известный саксофонист Игорь Бутман. На трибунах среди болельщиков порой тоже кипели страсти. С особым азартом за игрой наблюдали юноармейцы, впервые оказавшиеся в Москве и на Красной площади. Меня пригласил союз ветеранов Кремлевского полка. В Москве я первый раз в жизни. Очень очень много эмоций, очень классные впечатления. Игра была напряженной и после первого периода трудно было определить фаворита матча. Но во втором отрезке встречи удача оказалась на стороне кремлевцев. В итоге сборная президентского полка в результате упорной борьбы одержала победу со счетом 9-5. От лица Санкт-Петербургской региональной общественной организации, от лица ветеранов президентского полка хотелось бы поблагодарить губернатора Пермского края Махунина Дмитрия Николаевича за предоставленный такой праздник, такое хорошее, красивое мероприятие. Победила дружба, товарищеский матч, в целом все было очень прекрасно хорошо. Если таких праздников будет много, то только все от этого выиграют, и любители хоккея, и ветераны. Вот. Мы просто счастливы сегодня вот. И победила, если на самом деле счет здесь не важен Хотя приятно побеждать, но на самом деле встретились друзья И всех объединяет спорт, самое главное Достойная команда, ну, договорились Встретимся в Екатеринбурге или в Перми а Есть уже идея продолжить, да? Конечно. То есть матч-реванш будет? Однозначно Очень приятное, хорошее впечатление от этой игры получили Хотел бы поблагодарить всех участников этого турнира за прекрасную, прекрасную игру, хорошее настроение. Я считаю, что это должен быть ежегодный турнир и уже есть стимул к тому, чтобы готовиться, тренироваться и побеждать. Первый такой матч официальный, можно сказать. Мы так играли только между собой. Да? Но я, я думаю, что сегодня мы получили удовольствие, несмотря на счет, да, что мы сегодня проиграли. Но Первый блин, как говорится, комом. Но Мы довольны, что провели такой матч. Конечно, на такой площадке, таких размеров нашим игрокам еще тяжеловато играть, да и самому где-то не, не, не так ловко, но, тем не менее, удовольствие получено это самое главное. Как подчеркнул губернатор края Дмитрий Махонин, хоккей в Прикамье – один из самых популярных видов спорта. Им занимаются порядка 6 тысяч человек, большинство из которых дети. И сегодняшний матч – это в первую очередь праздник спорта, который в том числе объединил пермяков, работающих и живущих сейчас в Москве. Сегодня э, слово «сочетание Пермский край» «На Красной площади, наверное, звучало, как никогда много». А это означает, что мы консолидировали вокруг этой игры наших земляков, которые здесь живут, пермское землячество. Приехали много пермяков из края. И это такая небольшая, но, небольшой, но вклад в копилку развития нашего региона, как региона экономически развитого, гостеприимного. Поэтому мы будем продолжать эту традицию, я надеюсь. И, в общем-то, еще многократно Красная площадь услышит Пермский край. Прошедший товарищеский матч это еще один из признаков того, что большой хоккей возвращается в Пермский край. И регион не только принимает легендарные соревнования на своем льду, но и достойно может провести праздник. Них спорта на главном катке страны.